That, you know? а! Бутылки, бутылки Я ненавижу тупые бутылки Подожди, я еще не все разбила Я все разбила? Фонарик тупой Я разбила фонарик Я могу тут еще что-нибудь разбить? Охрен а тебе